Начнем. У нас есть запрос на Люсю Чеботину. На Люсю Чеботину. И нам с вами нужно будет сейчас что сделать? Послушать, и я вам расскажу, какие она использует приемы. Я слышала некоторые ее песни, отрывисто, так коротко, какие-то дуэты. Сильно не погружалась в ее вокальное творчество и музыкальное. Но могу сказать, что это такая прям ультра-современная, трендовая певица. И, соответственно, также современно и трендово она поет. А, смотрите, вот здесь, в этом кусочке, у нее достаточно, вы знаете, такой сдавленный голос, она практически как будто бы говорит, то есть поет в речевой позиции, это 100%. Если говорить о регистре, ага, все слышно, супер. Если говорить о регистре, то, конечно же, это будет грудной регистр. Вы помните, в грудном регистре есть вокальный нос, субтон, белтинг и тванг. Давайте методом исключения пойдем. Но ну, 100% это не тванг. Ну вот прям сразу понятно. И понятно, что это не белтинг. Субтон или вокальный нос? Давайте поставлю, а вы пишите ваши варианты. Субтон или вокальный нос? Вокальный нос звук без воздуха, субтон с воздухом. Упс. Не прогружает. Да? То, люблю, а не угу, давайте еще раз вернемся в начало. Вот прогружает. Конечно, мне нужен более мощный компьютер для такого типа трансляции. Но давайте пока как получается. Еще раз слушаем. Сухтон. Вот смотрите, здесь стопроцентно слышен субтон, на самом деле, да, то есть очень хорошо слышен воздух. И позиция очень узкая, такая прям, знаете, вот, ну как бы как сдавленная немножечко, да, вот очень узкая гортань и слышен воздух. Давайте дальше. Если что зачем тогда мама она мертва. Почему мне так холодно, мама? Я прошу не образать меня. Но смотрите, здесь вы можете заметить, если послушаете прям внимательно, что на некоторых словах много воздуха она дает, на некоторых меньше. Ну так вот, динамика такая, звук с воздухом и без. Вот там, где меньше, это практически будет уже вокальный нос, такой матовый нос. да, Потому что вы должны понимать, что субтоном достаточно сложно петь. И наши артисты крайне редко его используют. Но вот Люся исключение из правил. Вот здесь уже этот кусочек, который я поставила, здесь уже четко только вокальный нос, уже нет воздуха. Да? И это, в общем-то, сделано правильно. Так появляется у нас динамика, да, то есть начало в субтоне, и потихонечку она начинает песню ну, как бы раскручивать. Да? То есть если бы она прям все вспела в субтоне, было бы, может быть, даже скучновато. Хотя вот у нее вокал и правильная окраска, ну, такие интересные. Uh -huh. Все, что было до этого, как вы думаете, какой здесь был прием? Давайте еще раз поставлю. Слушайте и пишите. Uh -huh. Есть ли у вас варианты? Я просто немножечко смотрю в бок, потому что здесь у меня вот телефон, и, соответственно, я читаю ваши комментарии именно здесь, в телефоне, в чате. Есть ли у вас варианты? Пишите, пожалуйста. Я жду, какие у вас есть варианты. Причем, вы знаете, вот субтон. Как правило, используется на низких и средних нотах. Вокальный нос также низкие средние ноты, ближе уже к сутону, он, ой, не к сутону, к миксту подбирается. И когда уже необходимо сделать этот шаг в микс, да, такой звук получается. Вроде и не вокальный нос, но еще и не микс. Как будто вообще не поет а рэп читает. Но да, это такая прям современная манера, да, как будто бы вообще не поет. Ну, так говорю, это такая очень трендовая певица, и если вы берете петь такие песни, очень трендовые, да, то вы должны понимать, что вам нужно не просто петь, то есть не просто использовать вокальные приемы, а еще использовать такие тембральные окраски, такие техники навычности, я крутая или я крутой, да, вот такие э, фишки вокальные, но без этого никуда. Ну, Там она немножечко зарычала в какой-то момент, у меня нет текста перед глазами, но тем не менее, немножко зарычала, но была в вокальном носу, и этот вокальный нос смотрел уже в микс. То есть вот уже туда он у нее смотрел, и немножечко вот, как будто бы он хотел туда пойти. Вот я так, ну, ученикам тоже так объясняю, что это такой вокальный нос, который смотрит в микст. Или, допустим, микс, который смотрит в вокальный нос. Потому что оттенков на самом деле очень много. Мало э, кто поет, вот прям четко по классике. Есть такие артисты, но их мало. Давайте дальше. Здесь вообще обработка, да, то есть голос очень сильно обработан. Здесь, естественно, высокая гортань, да, никуда без автотюна. Но тут такая сильная обработка, даже ну, нет смысла, наверное, разбирать. Смотрите, вы вот такой эффект обычным своим голосом без обработки не сможете повторить. Поэтому, конечно, вот эта песня, она не очень удачная для тех, кто только начинает заниматься вокалом. Вам точно не надо брать эту песню. И интересно было бы послушать, как она ее, допустим, поет вживую. Ну, вот это было бы интересно посмотреть, потому что здесь у меня запись. Поёт, отвечая на вопрос Люся Чеботина. Тут вот даже есть, наверное, вы должны видеть да? имя, господи, артистки. Песни. А здесь четко слышна техника «моблинчанности», да, вот заводит звук в нос, конечно, куча обработки, и это уже ближе к миксу. Ну, я думаю, вот этого кусочка будет достаточно для разбора, потому что -то я смотрю, песня уже близится к концу, и опять такой достаточно обработанный голос – ну вот такое творчество тоже имеет место быть.